Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! И сегодня я наконец-таки расскажу вам про свою топовую сборку модов для фарминг-симулятора 19 -го. На данный момент в моей сборке насчитывается более 260 модов. Общим весом при распаковке архива около 6,5 гигабайт. Поэтому имейте это в виду, дорогие друзья, если будете скачивать и устанавливать. А поверьте, посмотреть там есть на что. Поэтому всем, конечно же, заядлым фермерам я я ее рекомендую. Ну и хочется отметить тот факт, что эти все модификации, которые я буду вам сегодня демонстрировать, это не моя разработка, это отдельная разработка своих авторов. Автором, скорее всего, я здесь выступаю только лишь моей сборочке модификаций под названием Ура! Игра! Модс. А, ну и сразу же хочу сказать, что моды для фарминг-симулятора 19 я собираюсь с самого релиза данной игры. Возможно, ты, уважаемый мой фермер, не найдешь там тех самых модов, с которыми с которыми ты играешь практически каждый божий день, но этому есть свои объяснения. Так как сборочка моя является топовой, то я в нее стараюсь включать только самые, друзья, топовые моды, которые в первую очередь, конечно же, будут играбельны практически на любой карте, которую бы вы не выбрали. Во-первых, самым главным критерием отбора модификаций является тот факт, что я стараюсь тестирую моды на совместимость и если вдруг какой-то вроде бы нормальный мод и он же будет ломать механику какого-то другого мода, то конечно же вы в моей сборочке его не найдете поэтому сборочка является топовой. Вторым критерием отбора модов Является тот момент, что я очень сильно придираюсь к внешнему а, оформлению, к визуализации тех или иных моделей Будь то это какие-то трактора, техника, а, также а, внимание уделяю и каким-то, допустим, объектам внутриигровым Типа зданий, сооружений, всяких там а, ангаров, да, синовалов. Чем больше мелких деталей и тем, чем меньше лагов от этого всего дела, тем больше шансов у того или иного мода попасть в мою топ сборочку. Третьим же критерием при отборе качественных топовых модификаций выступает тот факт, что я оцениваю конечно же полезность того или иного а, мода. Она заключается в том, чтобы разнообразить наш с вами привычный игровой процесс, насыщая его различными интересными новыми действиями. Такими, например, как посадка деревьев под лопатку просто-напросто вручную и даже, например, стать пасечником в фарминг-симуляторе 2019. Ну и в четвертом в пятых и в шестых еще, ребят, много Всяких критериев мелких, да, более-менее Которых я стараюсь придерживаться Чтобы для вас отбирать только Самые топовые Играбельные и качественные моды Для фарминг-симулятора 19 -го. Ну и перед тем, как озвучить Весь функционал более подробно Я, конечно же, хотел попросить вас Поставьте, пожалуйста, лайкосики под данный Видосик. Мне очень нужна, важна Ваша поддержка. Ну а взамен За ваши лайки я, конечно же, буду Продолжать и дальше собирать только качественные Моды для фарминг-симулятора 2019. Конечно же, основной упор при подборке модификаций я делаю на качественную проработанную а, технику. А, в эту технику входит такой, например, мод, как ГАЗ 5253 модульный. Да, который именно расширяет функционал тем, что можно прикупить вот таких вот два газончика. Да, и навешивать на них различные а, модули. Тележки, всякие, силосные, как, силосные тележки платформы для перевозки бревен какие-то продуктовые модули и даже заправщик сейлок у нас имеется плюс цистерна для перевоза различных жидкостей и даже друзья тех помощь плюс ребята разработчики этого мода добавили недавно нам пожарный модуль контейнеровоз большой улучшенный модуль и даже ребятки увеличенного размера вот такие вот полуприцепчики для перевозки животных для перевозки жидкостей и для для перевозки воды а дальше это выступает вот такой вот мод на крас это вы сами знаете, советский у нас такой Автомобильчик, а, может быть я и ошибаюсь Поправьте в комментариях Может быть он даже не советский Такой вот у нас крас, да, тоже интересный автомобильчик а, С очень интересными на него а, пред, Полуприцепами Да, очень большого объема По вместительности Да, ребят, тоже все есть в моей сборочке Ну и конечно же, друзья, трактора, как, как же без них а, Очень большую линейку Предоставляет моя сборочка а, Малых легких тракторов а, Помимо стандартных у нас имеет Друзья, вот такой вот списочек легких, совершенно новых тракторов. Есть вот такой вот, да, у нас м -м, трактор. Очень интересный, очень качественно проработанный. Есть вот такой вот трактор гусеничные уже Продолжая обозревать линейку легких тракторов Хочу, конечно же, обратить внимание и вот на, на такой вот гусеничный трактор Со своими, конечно же, настройками Со своими, конечно же, параметрами То есть много, ребят, такой техники Вот, пожалуйста, Ford есть тоже из модов Тоже достаточно качественно сделанный Причем вот эта моделька Из всех тех модификаций а, Фордовых тракторов, которые я встречал Она самая качественно проработанная С офигенным просто а, звуком и с офигенной просто проработкой Внешнего вот этого вот его а, Вида. А, вся техника, напоминаю Друзья, она пачкается. Вся техника Имеет свойство а, стареть. Как же Без МБ-трака? Это, конечно же, от Мерседеса Да, есть у нас и вот такой вот тоже трактор а, Очень а, быстрый На ранней стадии развития Да, очень быстро на нем можно попасть Из точки А в точку Б по сравнению С его другими, как говорится Представителями, до да, Легкой техники, легкой именно тракторной Техники а, и достаточно за небольшую а, стоимость. Ну и, конечно же, ребятки, пошло а, пош, пошла техника белорусского производства. Знаменитые МТЗшечки, друзья, которые, наверное, у каждого фермера практически стоят. То есть, вот такие МТЗшечки. Самый качественно проработанный а, мод на, на легкие трактора. Вет в первенство, ребятки, в качестве исполнения модификации я, конечно же, могу отдать смело вот этим вот ребятам, которые создали вот эти вот белорусы, потому что они очень качественно проработаны во всем всех, как говорится, смыслах То есть здесь и звук, и качество Оформления, и то, что тех, Техника пачкается у нас И вообще много, ребятки, плюсов на самом деле Да, я их уже много тестирую На них катаю, и они мне нравятся До сих пор, хотя модификация эта вышла через, по-моему Год или через полгода После выхода в релиз фарминг симулятора 19 -го. да, это вот такая вот версия Это еще немножечко улучшенная По мощности версия Это у нас, значит, и вот такой вот только уже немножко а, другая модификация То есть а, у него, по-моему, кабина только видоизменена э, По характеристикам то же самое Ну и вот здесь почему-то красненький у нас на иконке показывается но ну, это у нас турбированный, я так понимаю, тоже МТЗ-82УК Турбо а, И вот это тоже, ребятки, все из одного мода Вот эти вот МТЗ-шечки замечательные Так, ну что ж, переходим дальше Так Не так давно появился у нас вот такой вот еще а, старенький Олдовский трактор Да, я думаю, что Олдфермеры а, фарминг-симулятора оценят его по-достоинству Потому что он выполнил тоже очень качественно Напоминаю, друзья, только самые качественные собираю, собираю я моды, которые которые выглядят визуально обалденно И которые и которые меньше всего багов привносят в эту игрушечку Да, друзья, есть огромное количество кастомизации, Но я думаю, просто для краткого обзора Для понимания, какие моды есть в моей сборке Будет достаточно того, что я вам просто продемонстрирую Более как-то подробно их покрутить вот эти все трактора можно будет, если вы скачаете, конечно же, мою сборочку Все есть, ребят, по ссылочке в описании под данным а, видео Да, вот такой вот Zetter тоже у нас имеется, тоже обалденно сделанный а, легкий трактор Ну и, конечно же, а вот эти вот замечательные трактора от немецкого, как говорится, производителя С легкой веточкой у нас все, я думаю, что достаточно немало у нас легких тракторов а, Моя модификация предоставляет, как видите, да, раз, два, три Три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, 10, друзья, типов совершенно новых и обалденно исполненных Качественных а, трак, легких тракторов предостав... Есть, ребятки, все в моей а, сборочке Ну что ж, поехали дальше Какие, ребят, средние трактора есть? Давайте я вам сейчас тоже продемонстрирую Хочется отметить из модов, конечно же, гусеничные варианты а, Вот таких вот Нью а, Холландов, да, вот такой вот вариант есть Да, гусеничная техника, конечно, необычно смотрится на фоне а, колесной техники Техники стандартной, да, а, поэтому я решил ее добавить как можно а, больше. Ну и свои плюсы у нее тоже имеются. Это, конечно же, тяговые характеристики. Но это все, ребята, нужно детально а, тестировать. Ну что ж, ребят, вот такой нюхованд открывает а, наш с вами списочек. Дальше идет, конечно же, ХТЗ-шечка. Да, тоже вот такой вот, значит, а, трактор с а, сочлененной а, рамой, которая переламывается у нас при движении. А, да, вот тоже, ребятки, он здесь имеется. Дальше, ребятки, опять идем. Это, конечно же, кировцы пошли. А вот такая модификация 2020 года выпуска. Кстати, недавно только что мод у нас появился. Именно в этом году, насколько я знаю, его выпустили. И недавно тоже я его включил в свою сборочку модов для фарминг-симулятора. Вот, ребят, такой кировица с офигенной настройкой различных частей его. Так, идем дальше. Конечно же, МБ-трак помощнее, да, от Мерседеса. А, тот в легких тракторах, естественно, был полегче, а этот потяжелее и побыстрее и помощнее его можно а, настроить. Ну что ж, переходим дальше. МТЗ Беларусь тоже, ребят, обалденнейший просто качественно сделанный трактор. А, это, наверное, это, наверное, ребят, второе место после вот тех вот МТЗ, которые я показывал в легких тракторах, тракторах да. Это, ребят, второе место, потому что он, смотрите, как он обалденно просто сделан, как Будто бы сами разработчики фармных симулятора его а, клепали. Возможно, оно так и есть. Возможно, не без их содействия. Но, друзья, вот это Беларусь 1523, который выполнен просто идеально. Претензий к нему абсолютно никаких а, нет. Ну что ж, идем дальше. Тоже, ребят, у нас МТЗ-шечка МТЗ только 1221. Очень нелегкая судьба, да, у этого трактора очень много модификаций было и есть на этот трактор. Но я постарался, друзья, и выбрал самые лучшие качественно проработанный мод на МТЗшечку 12.21. А, Вы сами, ребята, в этом можете убедиться, если скачаете мою сборочку модов под названием Ура! Игра -модс» для фарминг-симулятора 19 -го. Все есть в описании под данным а, видосиком. Ну что ж, дальше смотрим, ребятки. Опять гусеничной техника. У нас более мощный тоже Нью с Кабины вот такой вот гусеничный тяговый трактор имеется, да. А, идем дальше. Это, конечно же, Раба. Очень функциональный трактор. А, у него, и, смотрите, как есть Цепное устройство как спереди, так и сзади. И, конечно же, выполнен он тоже обалденно. Но да, ребят, слово обалденно можно использовать практически здесь на каждый трактор, да, и на каждый какой-нибудь объект, который вы сейчас увидите. Поэтому, наверное, я а, буду поменьше этих слов использовать, потому что реально каждый мод и каждый трактор здесь выполнены просто а, максимально а, качественно. Да, ребят, следующее. Т-150К у нас имеется, да, вот тоже более-менее новая модель. А, их также на просторах, ребятки, а, мод каких-то хостингов имеется огромное количество, а, но вот этот привлекательен именно тем, что наконец-таки нормальную, а, более современную ему модель сделали, подходящую под а, стандарты качества фарминг-симулятора 19-го, а не именно какой-то там дешевый конверт из 17-й или из 15-й а, фермы. Это, ребятки, именно основный трактор на текстурах 19-й а, фермы и 19-го редактора. Он очень хорошо пачкается, он изнашивается, у него... А, Просто-напросто проработаны Все его детали и так далее, друзья В общем, качественный трактор Ну, конечно же, самый лучший uh, HTZ-150, я его почему сюда, ребят, включил Видите, этот у нас один, uh, но тот же самый То есть Т 150 к И вот, друзья, тоже Т 150 к Но только в олдовом таком исполнении Да, uh, он, ребятки, тоже Очень-очень охрененно выглядит Наверное, самый лучший Т 150 Который есть у нас сейчас на просторах Каких-либо uh, хостингов Да, uh, модов для фарминга симулятора, вы посмотрите только на эту красоту я бы вам показал его, ребят, внутри вообще во всех местах но пока что могу продемонстрировать только так ребят, верьте мне, если вы скачаете мою сборочку, вы сами увидите как же качественно и обалденно выполнен этот, этот замечательный ХТЗ, ну что ж, друзья, на этом у нас ветка средних тракторов заканчивается смотрим, значит сколько у нас их здесь есть в сборочке раз, два, три, четыре, пять шесть, семь, восемь 9, 9 тракторов, друзья Я думаю, что не маленькое число Поэтому пользуйтесь на здоровье Все, как говорится, бесплатно Все есть по ссылочке в описании под данным а видосиком, Ну что ж, переходим к ветке больших тракторов Их тоже здесь достаточно немало Ну и немного тоже По-моему, меньше всего здесь я добавил о больших тракторов Потому что реально качественных модов на большую технику Есть просто-напросто по пальцам а, пересчитать Во-первых, ребятки, хочу отметить вот этот замечательный кейс 2 а, Из серии Магнума. Конечно же У нас Магнум уже стандартный имеется Но почему, друзья, этот я включил? Да потому Что он просто-напросто э, Кастомизируется гораздо Лучше. Вот, друзья, есть стандартный Магнум у нас, который при э, Начальных, как говорится, э, стартовых Характеристиках нам доступен да, Но его кастомизировать, ребят, мы можем только Лишь раз-два э, и все А вот этот Магнум, ребят, стоит э, на, на этот Магнум стоит Конечно же, обратить внимание э, Тоже достаточно качественный Проработанный мод а, С очень офигенной настройкой всего Что здесь имеется Чего стоит только настройка его колес Друзья, там столько модификаций Колес у него имеется, что аж просто Напросто глаза разбегаются То есть вплоть до вот таких вот гусеничных Каких-то там невероятных Колес можно на него а, поставить Ну думаю, ребят, можно самим это все будет потом Проклацать и посмотреть. Ну что ж, ребятки, дальше Идем. А, супер тяжелые трактора Здесь тоже имеются. Это, конечно же, биг-бады Да, как без них. Этот тоже, ребята, одни из самых качественных, тяжелых, проработанных тракторов, насколько я знаю. Они вроде бы были сделаны а, самими разработчиками, как дополнительный бесплатный а, контент для всех а, желающих. Да, ребят есть вот такая модель 450, да, немножко послабее, но даже он, ребят, утащит практически все, а, что вы на него повесите. И, конечно же, более а, мощная модель, да, более серьезная, это bad 747, ну, который просто-напросто... Я, я не знаю, что вообще он не потащит в этой игре потащит, даже все и с большим а, запасом, тоже имеется, ребятки в нашей а, сборочке, идем дальше конечно же не обошлось, у нас и без классовой техники, да, она здесь тоже имеется если кто, ребят, играет с дополнительным платным DLC а, на вот такие вот трактора, вы там же его не найдете, этот трактор, да, потому что он в уникальном, ребятки, есть доступе только, да, и он индивидуальный а, такого, ребят, класса конечно же нет, даже в платном а, DLC, но, друзья, в моей сборочке он имеется, это вот такой вот трак от класса, который тоже обладает внушительными своими характеристиками и, конечно же, внешней визуальной а, составляющей. Вы видите, все детали здесь проработаны до самых мелочей, и, конечно же, стоит обратить внимание и на этот трактор в том а, числе. Ну что ж, идем дальше, переходим в наш, как говорится, старичок с Кировского завода Кировец К-700. А, тоже входит в линейку тяжелейших а, тракторов. Вот этот, кстати, трактор тоже, ребят, заслужит особого внимания, потому что на просторах можно. А, мод хостингов имеется огромное количество вот этих вот тракторов. И даже если вы скачаете там где-то с фарминг симулятора библиотеки модов, этот трактор, он у вас не будет настолько крутым, который, ребятки, есть у меня. Потому что там все какие-то фейковые трактора, ну, которые у меня, ребятки, это, конечно же, просто вишенка на торте из всех а, кировцев К-700А. Внутреннее, ребятки, а, убранство кабины просто на высочайшем уровне. Там ничего не размылено, все, ребят... А, все приборы отрабатывают по максимуму Ну так же, как и внешние а, Несколько вариаций движков у него имеется Просто, ребят, короче, верьте мне Я вам, ребятки, точно не да... Братишка Скрэч не даст соврать, обалденный Кировец К700А, лучше Просто на просторах, ребятки Мод хостингов вы не найдете Для фарминг-симулятора, это я вам точно Говорю, потому что я проверяю моды самого релиза фарминг-симулятора Стараюсь частенько, ребятки, проверяю И лучше я еще не находил Кировца К700А, ну что ж Идем дальше, конечно же, тоже у нас Раба. Это, наверное, самый, я бы сказал, низко детализированный трактор в моей линейке тракторов, да и в моей сборке, но тем не менее заслуживающий тоже уважения, потому что вы посмотрите на его необычный просто напросто вид. Он также, ребят, пачкается, он также имеет свойство при старении также принимать немножечко другую текстуру на себя, у него уникальный звук, и он на самом деле просто напросто великолепен. Ребят, для ценителей, я думаю, будет самое а, оно, именно тяжелых дешевых тракторов. Ну а мы, ребятки, переходим к следующей ветке техники. Ну что ж, пришло время перейти к грузовичкам, которые имеются в моей сборочке. Поехали, посмотрим на них. Да, ребятки, только все самое топовое и самое интересное у нас здесь а, собрано. Ну что ж, начнем сразу же с Питербилта 389 а, Этот грузовичок привлекает мое внимание тем, что он... А, Отображает всю мощь Американского, вот так сказать, трекостроения. да, здесь обширное Просто, здесь просто Обширное меню по модификации Этого грузовика, здесь У него, в отличие От других модифицированных Вот таких вот тягачей Все, как говорится, детали Анимированы, даже, по-моему, анимирована Вот эта вот поворотная ось На первых колесах, что обычно Является самым главным камнем Преткновение у других авторов, разработчиков а, модификаций. Да, ребятки, вот такой вот у нас имеется обалденный Питербил 389 на который также пачкается, также стареет, ну и просто-напросто офигенно, как по мне он а, выглядит. Все, ребятки, есть а, при нем. Ну что ж, едем дальше. Конечно же, недавно появившийся а, мод на вот такой вот мини-грузовичок, а, трактор а, привлек мое внимание, и я тоже решил добавить его в мою а, сборочку. Чем примечательен этот мод? Тем, что его можно гибко, очень кастырить как в плане колес, так и в плане настроек какого-то его кузова, да. Ну, в общем, сами, ребят, поклацайте, посмотрите. Очень много здесь у нас параметров по его кастомизации. Главное, ребят, его преимущество это дешевая очень стоимость и, конечно же, внушительный, внушительный функционал за такую стоимость. То есть этот тягач может тягать не только полуприцепчики, а и все, что попадется на его пути. Правда, мощность маловато, но это, я думаю, не проблема. Ну что ж, переходим дальше. D754 грузовичок Лизард. Тоже, ребят, привлек свое привлек мое внимание тем, что он выполнен Просто обалденно Качественно, у него свой собственный Звук, не скопированный, ни с какой Другой техники, в дополнение К нему идет огромное количество Всяких различных прицепчиков, кузовов И так далее, его можно Модифицировать на крепление для Полуприцепов, его можно Модифицировать, ну, внешне по дизайну То есть, но самое главное то, что Он функциональный и то, что он Не похож просто-напросто на другие Грузовики, как две капли воды Да, иногда бывают такие моды Просто изменена там какое нибудь одно, одна деталь И все, уже другая модификация Но это, ребят совершенно уникальный а, D754 грузовик На который стоит также обратить а, внимание Переходим дальше, у нас, конечно же, КАМАЗы Как без них КАМАЗы здесь я использую тоже самые, ребят, топовые Которые заслуживают внимания Они очень детально проработаны а, Использую я только камаз совок Но я знаю, что от этого разработчиков есть гораздо больше модов КАМАЗов а Именно вот с такой же детализацией, как а, у меня Ну что ж, тоже заслужат внимания наши родные КАМАЗики Они у меня тоже имеются Переходим дальше, друзья Это КРАЗы, конечно же Один мод на КРАЗ я вам показывал а, Который у нас уникальный, индивидуальный А это, друзья, его старшие, как говорится, а, братья Более мощные и более детализированные Да, ребятки, Крас 255Б а, а, для, для полуприцепчиков здесь у нас есть вот такой вот даток. Тоже очень хорошо настраиваемый. И детализация у него тоже на высоком а, уровне. Так, идем дальше. Тоже, ребят, крас. Это все, ребята один мод, да. Одна папочка, один архивчик, да, для красов, который вот такой вот есть с кузовом. Для них, кстати, еще есть один прицепчик дополнительный, который можно найти а, в другой немножечко категории. Ну и вот такой вот а, крас с вот таким вот а, кузовом, который может заправлять а, все, что а, угодно. Да, ребят, ну, надо разбираться. Ну что ж, переходим к скане. Сам Ребятки, тоже обалденный мод на тягач дальнобойщика Это, конечно же, скания S580 Качественней а, модификации я на, на какие-то разные вот такие вот грузовички Разные тягачи я не нашел Этот, ребят, тягач можно определить в самый топ а, по качеству исполнения Потому что, ну, вы сами видите, а, как его а, Его можно немножечко кастомизировать Но, правда, правда совсем немножечко а, в двигатель только И, а, и, и ребятки, просто внешние элементы дизайна но вы посмотрите, сколько здесь цветових, цветовых модификаций. А, можно менять а, как цвет обода, так цвет дизайна и так далее и тому подобное. А, самый, ребят, классный грузовик, на который стоит обратить внимание, у меня тоже имеется в моей сборочке под названием Урай Модс для фарминг-симулятора. Так, ну что ж, ребят, переходим дальше. Это у нас Урал, конечно же, да, тоже просто-напросто для полуприцепчиков, тоже качественно проработанным. Я как сел за его баранку, я реально влюбился в этот автомобиль, в этот тягач. Можно, ребят, позавидовать некоторым мододелом в качестве исполнения вот таких вот топовых модификаций. Это реально произведение искусства. Это, ребят, не копия никакая-то с другого мода. Это просто произведение индивидуальное, ребятки. Индивидуальное просто-напросто сборка мода топового. Ну что ж, идем дальше. И здесь также у нас Урал просто-напросто сельхозник, который имеет вот такой вот огромный вместительный кузов. В остальном это просто-напросто один мод. Ну что ж, за грузовиками я вижу, что мы закончили. Несколько, ребят, у их раз, два, три, четыре, пять, шесть Я думаю, даже для самого искушенного а, фермера этого будет достаточно Переходим, ребят, к комбайнам как, как же без них? Помимо штатных, которые очень дорогие и всем уже давно приевшиеся Есть, конечно же, Россельмашевский Дон 1500 а, Тоже много модификаций было этого комбайна Но я, конечно же, нашел, как всегда, самый лучший, самый детализированный Самый, как говорится, передовой в плане модостроения агрегат Вот этот, ребятки, Дон 1500 500 б можно настраивать под какие-то ваши задачи до да, интереснейшим образом он также интересно пачкается интересно стареет просто вообще на него смотреть одно заглядение. для него есть свои же конечно же жаточки в соответствующих других пунктиках ну и переходим дальше ребятки следующий комбайн который также привлек внимание это вот этот вот комбайн от немецкого разработчика техники да кстати вот трактора этого этого же бренда у меня уже имеется я вам показывал у меня в в легкой ветке тракторов есть два трактора этого же бренда. Поэтому, если кто-то хочет собрать такого только лишь бренда технику, то моя сборочка в этом вам поможет. Ну что ж, ребятки, вот такой вот у нас комбайн, который тоже можно настраивать. Колесики поставить, там конфигурацию немножечко сменить его внешний облик, вместительность бака мы можем увеличить. Да. До 5000 с половиной и так далее Ну, это уже все э, Дополнительные настройки Тоже, ребятки, очень детализированный, очень классный и самое главное, что выгодный Комбайн по цене Ну что ж, идем дальше, это конечно же Рассельмаш Торум 770 Новый, если это самый минимальный RSM 161 это средний Уверенный, ну а Торум, конечно же 770 это самый топовый комбайн Для которого есть свои топовые Жаточки, вот ребятки, прошу любить И жаловать, этот комбайн Имеется тоже в моей сборочке Ну что ж, переходим дальше, самый дешевый И самый, наверное, узнаваемый Нашей аудитории. аудитории комбайн. Это Niva SK5. Да, имеется у меня, ребятки, и такой тоже комбайн. На него огромная куча модификаций, но, естественно, я выбрал только самый а, лучший. Кастомизируется он только внешне по дизайну, решеточки ставятся. Есть для него тоже уникальные сжаточки. В соответствующем разделе их можно будет а, найти. И этот красавец есть в моей сборочке. Модов можете качать смело и наслаждаться. Ну что ж, переходим к следующему. Это последний, ребятки, из серии комбайнов, которые имеются в моей сборочке это искать 10 э, ротор он наверное самый так сказать э, не очень хорошо проработанный но Лучше гораздо, чем то, что у нас Имеется на данный момент из комбайнов Советской а, техники Ротор СК-10, друзья, с уникальными Жатками, а, с уникальной Конечно же, внешней своей визуальной Составляющей, тоже, конечно же Прошу, прошу всех к рассмотрению Принимать этот замечательный а, вариант Ну что ж, а мы переходим дальше На очереди у нас силосно-уборочные уборочные комбайны а, Из которых у меня, ребят, добавлен здесь Только один, это вот такой вот а, Тоже от немецкого производителя Недавно я уже показывал комбайн, да. Здесь, ребят, есть такой вот у нас уникальный, уникальный, ребята, можно сказать, можно назвать его косилка. То есть это у нас просто-напросто косилка. Этим комбайном можно будет косить насилост, вроде бы как культуры и... Убирать с этим комбайном одно удовольствие Да, ребятки, это у нас силостный комбайн Который тоже можно раскрасить В три уникальных цветовых а, расцветочки а, Очень детально проработанный Просто претензий никаких к нему я а, не имею Просто обалденный, ребятки, силостный комбайн Самое главное его, ребятки, плюс Он очень дешевый Смотрите, 64 тысячи всего он стоит. Ну а мы переходим дальше. Да, ребята. И силостно-уборочных больше я вам показать ничего не могу, потому что это самый лучший, который я видел на просторах на просторах всяких мод хостингов на данный момент. Ну что ж, а мы переходим дальше. Картофель уборочной техники у нас не, до сих пор нет никакой нормальной, поэтому вы здесь ее а, не видите. Свекло уборочная техника также у нас отсутствует, потому что все свекло передовые свеклоуборочные машины здесь у нас уже имеются. И больше, я, я так понимаю, ничего не не придумала, не придумала Техники для тростника тоже нет Хлопчатая уборочная техника Кстати, есть, ребятки, тоже один уникальный очень вариант Это вот такой вот МТЗ Беларус Который можно снабдить специальным модулем для уборки хлопка Этот модуль небольшой, всего два ряда будет цеплять Но зато, ребят, вы за минимальную стоимость будете иметь возможность убирать хлопок с ваших полей это ребят, модификация тоже имеется в моей сборочке Переходим, ребятки, к лесу машинам и вот в этой группе у меня тоже достаточно все а, неплохо есть очень много интересных а, модов таких например как вот такой вот обалденно огромный а, погрузчик да погрузчик бревен практически любой длины и любой любой толщины то есть он реально может потянуть просто пачку сразу же дров и конечно же я думаю заинтересует самых искушенных э, людей которые готовы заниматься лесом фарминг симуляторами фарминг симуляторе 2019 днями и ночами Ну, идем дальше есть вот такой вот э, мфчик у меня да тоже для уборки леса точнее для поддержки при лесоповале он перевозит бревна он значит контует бревна своим ковшом в общем тоже достаточно функциональный аппарат если вы активно занимаетесь занимаетесь лесом. Он достаточно массивный по его весу, достаточно габаритный и не, с его помощью не составит труда таскать даже самые огромные бревна, ну что ж, ребятки, проверено все работает, идем дальше у нас здесь на очереди вот такой вот T-Rex 600, эта машинка предназначена исключительно для уборки пней, остающихся при заготовке леса ну и конечно можно на нее сзади нацепить какое-нибудь еще дополнительное устройство, если честно я ну, ее потестил, она мне понравилась, она пачкается, она, ребятки, стареет, внутри кабины достаточно все интересно сделано то, что все приборы у нас, они и тем самым, конечно же, эта машинка привлекла мое внимание. Она очень необычная, очень специфическая, чисто для уборки пне она используется, но без нее, конечно же, я не мог никак обойтись, потому что она привлекла меня своим дизайном и, конечно же, своим исполнением. Рекомендую всем лесникам, как говорится, к приобретению. Все есть в моей сборочке модификации для фарминг-симулятора. Так, переходим к животным. Здесь у нас, ребятки, только одна стандартная машинка, больше ничего я не добавлял. Дорогие друзья, если вы вдруг считаете, что все-таки есть на нормальные моды для той или иной категории и я их упустил, то конечно же пишите, сообщайте мне об этом в комментариях и возможно ваши топовые модификации скоро окажутся в моем следующем видео по топовой сборочке модификаций для фарминг симулятора. Спасибо вам заранее а мы продолжаем. Итак, ребят переходим к машинам для удобрений и для полива. А, помимо стандартных а, в мою сборочку добавлены еще две уникальные а, машинки. Это вот такой вот ребятки МФчик, да, Си Фергюсон, фирма Если я вдруг неправильно, ребятки, называю, то прошу прощения Да, вот такая, ребят, новая машинка имеется Тоже очень детально проработанная во всех ее проявлениях Как видите, ну тут, в принципе, функционал у всех достаточно одинаков Я добавил чисто для того, что то а, бы было у нас разнообразие в этой категории. Ну и, конечно же, ребят, еще одна машинка, да, немножко визуально не похожая на другие. Это, конечно же, New Holland SP400F, который тоже занимает определенное почетное место в моей уникальной сборочке. Модификации для фарминг-симулятора. Все, ребят, настроечки вы видите здесь у нас а, представлены. Ну, кстати, вот эти настроечки, которые на нем имеются, это чисто настроечки также из мода. При штатной конфигурации вы таких настроек а, не найдете. Одна настроечка у нас отвечает за GPS Это мод на GPS систему Который добавляет Уникальную ребятки функцию Что ваша техника Будет управляться с помощью GPS Навигатора встроенного В нее и это очень удобно на самом деле И второй ребятки мод который добавляет Шум при езде по асфальту Шум на покрышке при езде По асфальту такая функция есть У всех практически устройств Вот с такими вот шипастыми Протекторными покрышками и Которые едут больше 30 км в час Ну, ребятки, я просто вкратце вам Объясняю про тот мод, про те моды Которые у меня также имеются дополнительно И которые просто так визуально вы а, Не увидите. Так, ну что ж, идем дальше У нас дальше идут на очереди сенокосилочки И в этой категории у меня есть две уникальные Сенокосилочки Это вот такая вот, ребят, косилочка от уникального Немецкого бренда. Она у меня тоже Имеется. Конфигурация, ребят, только По цветовой гамме у нас имеется И для нее есть, конечно же, насадки Спереди. Можно их посмотреть будет соответствующей группе. По-моему, все на косилках. Так, ну что ж, это раз. И вторая, ребят, косилочка очень маленькая, очень компактная, очень шустрая, с помощью которой можно будет косить ваши газончики. Да, ребят, такая штука тоже у меня есть в модификациях. Она качественно достаточно сделана и очень интересно работает, добавляя уникальный функционал в ваш а, геймплей. Ну что ж, друзья, едем дальше. Следующая категория фронтальные погрузчики. Здесь у меня, к сожалению, ничего нет, потому что ничего годного действительно я не нашел на просторах мод хостингов Для фарминг симулятора Ну и переходим к колесным погрузчикам В этой категории у меня несколько совершенно новых модов Это конечно же вот такой вот ZTS а он, он предназначен чисто для а, погрузки всяких сыпучих Типа там корма для свиней, а, корма для коров, для лошадей Я только не пойму почему здесь у нас а, в этой же группе а, Для него находятся все ковши и вилы Но это скорее всего небольшой а, минус и нюанс Но сама техника выполнена достаточно качественно она качественно пачкается качественно стареет изнашивается и у нее достаточно неплохая моделька переходим ребят к другим погрузчикам. это gsb я добавил вот такой вот 435 сюда он немножко похож на первый new holland может показаться да на первый взгляд но он поистине уникальный у него свой собственный звук он очень хорошо детализирован хорошо проработан и конечно же заслуживает почетное место в моей сборочке мои ну что ж, переходим дальше, ребятки. Это у нас Липхер или Липхер. А, это у нас уникальный тоже погрузчик, да, которому аналогов просто-напросто в мире нет. Это очень тяжелый погрузчик. А, только с помощью него, по-моему, можно пользоваться самыми огромными ковшами в моей сборочке. И он действительно от этого не пострадает. Да, у меня есть, ребят, в, в моей сборке модов. Давайте сразу же продемонстрирую огромные ковши для колесных погрузчиков, потому что стандартные трех... So, Тонники меня не устраивали, я, конечно же, добавил вот такой вот ковш 8-тонник. Да, есть 6-тонник. Да, это раз. Но его, в принципе, обычные стандартные колесники потянут. Но вот такой вот огромный ковш потянет, по-моему, только Липкер и первый Нью Холланд. Потому что при полной загрузке на более легких, так сказать, погрузчиках просто-напросто с этим ковшом нереально управлять. А почему, друзья? Да потому что у меня еще стоит мод на более реалистичный вес, а то или иной какой-нибудь а, культуры, будь то это песок, гравий или какая-нибудь, друзья, а, трава. Вес увеличен здесь а, и более реалистичен, поэтому у погрузчиков с погрузкой может быть проблема, а, и для этого нужно будет покупать более совершенные тяжелые модели, чтобы комфортно а, что-либо грузить. Ну, а мы, ребят, переходим дальше. На очередь у нас телескопические погрузчики, и здесь я добавил несколько годных а, вариантов. Ну что ж, первый это у нас GSB, конечно же, чем он примечателен? Да тем, что, по-моему, у этого GSB-шки самая высокая, точнее, самая длинная стрела из всех тех, что имеются на данный момент, то есть он может погрузить на такую высоту, о которой просто остальные не мечтают, по-моему, он даже длиннее, чем... А, у него стрела, по-моему, даже длиннее, чем вот у этого. Но я могу, ребятки, ошибаться, потому что вот у этого уникального погрузчика а, может быть а, из-за того, что габариты больше, стрела длиннее. Ну, не знаю, ребят, я точно не помню. Я тестировал давным-давно все это дело. Надо, ребятки, по факту все это дело смотреть. По-моему, вот у этого самая длинная стрела а, в каких-то случаях это может очень даже а, пригодиться. Ну и вот такой вот, ребятки, пауз тоже имеется. Чем он примечателен? Да тем, что у него вот эта вот погрузочная штуковина, да, которая спереди находится, она поворачивается еще и на 180 градусов, а может чуть поменьше, влево и вправо. Поэтому, ребятки, он а, заслуживает также почетное место в моей уникальной сборочке модов для фарминг-симулятора. Ссылочка, друзья, на которую есть в описании под данным а, видео. Переходите, пользуйтесь на здоровье. Ну а мы переходим дальше. У нас мини-погрузчики на очереди. Это первый, ребят, погрузчик от GSB. Вот такой уникальный. Ну что я, ребят, могу тут рассказать? Тут просто-напросто я выбирал их, потому чтобы они отличались как-то визуально... И чтобы были качественно реализованы. Вот этот GSB как раз-таки попадает под эту категорию, и поэтому он здесь. И также, ребятки, есть MF711, также необычен он своим внешним видом, своей дешевизной и, конечно же, функционалом. аналом. Переходим к автомобилям, наконец-таки, ребят, добрались мы до автомобилей. И здесь самая скоростная и самая качественно проработанная супермашинка, это, конечно же, Bentley. Лучше я, ребят, не нашел, лучше просто ее... Пока что на данный момент не придумали Есть куча всяких суперкаров, но они все Багованные, лагованные У кого-то не хватает того а У кого-то, значит, не светит это И так далее, Ну здесь же, ребят, все Гораздо а, лучше Здесь, ребят, можно уникальные расцветочки Различные поставить, мне вообще здесь нравится Как придумано, просто меняем расцветочку И даже внешние какие-то элементы Машины самой а, меняются Да, стоит, конечно же, она дорого Но вы посмотрите, ребят, мы здесь платим чисто за Эксклюзив, то есть здесь офигенно Большая скорость, 333 км в час Я сам, ребят, проверял на картах Можно достичь при такой мощности Движка, а мощность же 600 лошадиных сил Этой скорости я достигал Но только лишь на прямых дорогах Это можно а, сделать Конечно же, при а, по разгону не, с ней не сравнится Ни один суперкар Конечно же, в рамках фарминг-симулятора Это, ребятки, машинка здесь чисто для того, чтобы разнообразить Опять-таки, геймплей Также, кстати, отличительная, ребятки, особенность этого Bentley В том, что он, он умеет не только пачкаться Но у него есть а, элементы старения. Короче, ребят, качайте и вы сами все а, увидите. Ну что ж, переходим дальше. У нас на очереди ГАЗ-415. Это очень старый автомобиль для настоящих олдскульных а, фермеров. Вот так он, ребятки, выглядит. Я его уже затестил. Он просто обалденен во всем. Подвеска выполнена замечательно. Она отрабатывает звук просто уникальный. Плюс у него еще открывается капот и можно его немножечко кастомизировать и ставить более мощный на него а, движок. Короче, ребят, а машинка просто Уах, получилось, и она также есть в моей сборочке. Дальше у нас есть вот такой вот автомобильчик, Джон Дир XUV 865 m Он больше, скорее всего, предназначен для какого-нибудь фана, для быстрого перемещения по каким-нибудь неровностям. Практически в любую точку на карте на нем можно заехать. Переходим дальше. Это еще несколько москвичей. Москвич 407 -й. есть просто вот такой вот новенький. Но, если честно, эти москвичи мне в последнее время перестали нравиться, потому что... Потому что качество, конечно же, детализация у них оставляет желать Исполнение оставляет желать лучшего И в ближайшем времени, скорее всего, я, может быть, их исключу Я их держу чисто для того, что они необычно выглядят Они очень клево выглядят И они, черт возьми, мне понравились в, в какой-то момент времени И я их поэтому оставил Ну что ж, переходим дальше У нас УАЗик на очереди УАЗ Патриот Да, есть такая машинка Я бы сказал, что одна из самых лучших модификаций из российского автопрома И вообще из российских модов Лучшие, ребятки, модов по качеству исполнения я не видел, чем вот этот вот УАЗик У него очень хорошо все а, работает У него даже, по-моему, снизу анимирован вот этот вот м -м, карданный вал Это раз, да, у него в салоне м -м, очень интересно все а, обстоят дела Его, ребятки, даже можно кастомизировать, поставив на него более мощный движок Поменяв немножко визуальную конфигурацию, да, вот видите, дизайн у нас поменялся более, У нас более стал брутальным таким а, внедорожником. Вообще он мне нравится, и поэтому он здесь Здесь он также пачкается, стареет и... У него есть нормальная коллизия Которая способствует приминанию травы Достаточно много модов у нас На текущий момент у кого этой коллизии Просто-напросто нет и они Не топчат ни траву а, и проезжают Сквозь а, текстуры, ребят Таких модов, конечно же, стараюсь я не держать И все тщательно проверяю. Ну что ж, с автомобилем Мы закончили и переходим В группу разного. Конечно же Это экскаватор хитачи Один из самых топовых Модификаций на какого-то рода Экскаваторы. Да, есть, конечно же большое количество у нас, но вот эти самые лучшие именно по внешнему оформлению и по качеству детализации. То есть смотрите, как здесь а, хорошо уделено внимание даже мельчайшим а, деталям, ребятки. Даже все болтики, я смотрю, здесь реализованы на гусеницах, под гусеницами. А, внутри элементы также у нас анимированы. И, ребята, это, наверное, самый удачный и успешный экскаватор из тех, что есть на данный момент вообще в модификациях для фарминг-симулятора. Ну что ж, все есть в моей сборочке. Ура, игра Мод для фарминга симулятора, друзья, переходите, качайте, ссылочки есть в описании. Ну а мы идем а, дальше. Это вот такой вот Sun или SinTrak. Уникальный тоже Уникальный, не знаю как его назвать Трактор, автомобиль, как хотите, ребят, так и называйте Но, если честно, я по большому счету На нем еще ни разу нигде не отыгрывал Он очень классно а, сделан И очень просто-напросто Необычен своим внешним а, видом Почему он здесь? Да потому что, ребятки Он привносит немножечко а, Разнообразие в наш геймплейчик На него можно навешивать различные Дополнительные модули, но эта машинка Ребятки, я сразу скажу, что для мажоров Потому что, а, если все модули на нее брать то она выйдет вам в очень огромную кругленькую а, сумму да ребят тоже есть очень большое количество модификаций на него а, можно выбрать можно, ребят, выбрать для него очень много всяких вариантов колес. К приобретению всем рекомендую. Идем дальше. Ну что ж, еще один самый топовый экскаватор, по моему мнению. Ну и по тестам, в принципе, это вот такой вот липхер, липхерли, как хотите, так и называйте, можете меня поправить в комментариях. Это вот такой вот, ребятки, экскаватор. Что в нем примечательного? Да, то, что он достаточно функциональный. То есть в одной папке их сразу же два. Нам предоставляется вот такой вот более тяжелый гусеничный вариант для каких-нибудь тяжелых погрузочных работ. Также есть вот такой вот вариант для леса в основном, да, потому что он на как он немножко побыстрее, чем гусеничный вариант, ну и немножечко полегче. Эти экскаваторы, друзья, они тоже занимают почетное место за свое качество и визуальное оформление. Ну что ж, дорогие любители фермы, я надеюсь вам понравилась моя топовая сборочка модификаций. Это, конечно же, не все модификации. Я вам показал только лишь ветку транспорта, которая имеется у меня на данный момент в моей сборке. Также есть огромное количество инструментов, отдельное внимание можно уделить объектам и также статичные объекты, ребятки, у меня тоже присутствуют в моей сборочке модификаций. Ну и, конечно же, вот это все дело я опубликую в следующих своих видосиках, а для того, чтобы я сделал это гораздо быстрее, давайте, мои дорогие зрители, наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, я с удовольствием сделаю еще одно видео, где я сделаю обзорчик также на все остальные мои топовые моды, которые имеются в моей сборочке на данный момент. Ну и, конечно же, зритель, не забывай ставить лайкосики, подписывайся на мой канал и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на моем канале. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!